Everybody. Я так понимаю, она это кью дедс, да? Да. Окей. Я сокер-мама, может, пройдись. Чё там? Не знаю. Это вот из церкви у нас там есть. Куптим. Окей. Я хотела парток принести, но потом подумала, неловко везде парток. Ну, ты выглядишь прям на барбеке собрать. Я не знаю, собираюсь ли я поддерживать сокер-тим. Я щелку сделала, ты видела? Да, я подрезала. такая Я подрезалась вот такое. Мне кажется, я буду париться с этим очень mm -hmm. сильно. Anyways Аньуис. Mm Давай. -hmm. Mm -hmm. okay. okay. С какой страны ты ходишь? В смысле, там, okay. где я сижу тебя? После четвертого, okay. где я выхожу Ух, и я поняла? Бей! Good morning. Good morning. Good. Finally, I don't want to sleep. Yeah, that's okay. good. <laughs> Monday. <laughs> good morning. Good morning. We're going hope there's here. Короче, у меня поменялся урок, даже два, если я правильно помню, с прошлого раза, с прошлого влога. И у меня появился урок карьеры, где я помогаю учителю, и у меня есть кое-что, что мне надо напечатать. Точнее, сделать копии. Мне надо сделать 20 копий на розовом листе. Мне надо бумажку. С одной стороны помогаю. Заходим в копии. Two -sided, two -sided, sword. It's uh, здесь надо было выбрать учителя, которому буду помогать. Я выбрала свою самую первую учительницу, которая была во влогах. Она учила у меня английский. Вот. Поэтому я выбрала ее и помогаю ей, и, короче, хорошо. А, я вспомнила, что у меня появился еще один урок, который называется World Magazine. Я сделала копию, туда пришли люди. не Don't Don't you mind. У нас сегодня театр, не в аудиториуме, а в классе Поэтому ничего интересного не должно быть Но театр Ты Сапмар? So I like you don't like pink. pink. No. Oh. I don't have any yellow clothes. No. Well, don't think because I'm a I'm a guy. I don't think that I don't like the pink color. It's a very female color. No, I just I just don't like. It. I didn't like it uh, in my childhood. You like pink. Now, I'm like, I'm good at this. I don't have any pink clothes, but I, my hair, like, is purple. That's not for me. <sighs> Ooh, this is my play, but I don't know what else to think of. It's okay просто нужно писать больше Короче, не оделась Оделась, оделась um, Я почти никого не засняла Но no, люди Не особо Но Они, хотим много so кто оделся so so. so. okay. Завтра должна быть повеселее, завтра будет Яна, Руслана, все еще те же самые люди. Мы все еще дружим. Так получилось. Слава богу. Я Это их обожаю просто. Спасибо. Они за ними поставили... Недели... Я за нее говорю. Так, вот так. Девашь себя Итак, у нас есть время. О! Красиво Ну, вообще-то, наверное, пять с половиной, ну ладно О, фу! Один раз Короче, один чувак, у меня уроки Насыпала Клея в... Клея? Клея! Глу, короче, глу! Насыпала вот эту в бульбашки Что такое бульбашка? Пузыри! Мама Можно по-русски? Бульбашки! I'm sorry, я просто переключилась Пока! Пока. На, no, <свист> ты Фил со мной. Рак, ты рак, со мной. <свист> пошли. <Bye. свист> Мы сейчас с тобой тоже попрощаемся. Бай. Пока. Пока. <свист> <свист> Лименный. Лимонный, Лимонный чопик. вещь. Хочу собрать воспоминания с этого года. Потому что много учителей, которые мне нравятся. И Spirit Week, можно было бы сделать очень классные um, воспоминания. Я сегодня не засняла много людей, но очень многие оделись как барбекю дед. Um, они просто в шортах и в рубашках гавайских. Я видела, кстати, людей, которые оделись как я, типа как Сокерма, но их было намного меньше, чем тех, кто есть как Барбекю Дэдс. Вот еще спортсдей, стоит еще думаю, что надеть на спортсдей. А, из новенького я покрасила волосы, эм, я начала носить линзы, и серые, и я проколола нос, и ухо. Очень много изменений за пару месяцев э, Ну, как бы, да А, и мне меня 20 Теперь А, и у нас разрешили не ходить больше в масках В школе На улице, везде, в принципе Короче, это больше не обязательно носить маски Но люди все еще носят. And it's Я тоже иногда ношу Когда мне день красится Ждем папу Какие документы? No. У папы здесь есть бумажка, если что А что вы куда хотели? А, да? мы сегодня идем? Ну, раз на отдыхаем, ну, у нас сегодня отдыхают Ну, ладно Наспитывать-то рассматриваешь? Угу. нормально у Контролирую, знаешь как я контролирую на фрибере. Здесь пойдем тоже сразу направо, вот тут вот, вот, проезд, осторожнее, направо, сразу направо. Пончики здесь. Следи за Да, прям машина сейчас уйдет. а там синяя машина стоит, за ней остановишься, припаркуешься. Все по территории твоя, поэтому грани. 재미, что ни за листы. Но